Добрый день интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. сами за мной а я, Ну вот у нас хищница. Ну, хищница. Только так без хищницы. Я <смех> кошатник. А вот хотел бы показать вам, друзья, новое приобретение в хозяйстве. Эм... Как сказать? Не купил, не подарили. Ну, подогнали вот такую крольчиху. Якобы, что это? Что рекс. это? Рекс. Якобы Рекс. Ну, это, конечно же, помесь девочка. Везли ее в мешку. слабого провезли. Вот такой окрас у нее. Ну, понятно, что это помесь. А, бульдог с лосорогом. Но где-то отдаленно что-то, конечно, может Рекса и есть. А, посадим ее в карантин. Ушки мы проверили в обязательном порядке. Она уже якобы большая девочка. Проверили мы ее на охоту. Она в большой серьезной охоте. А, случать мы ее сейчас ни с кем не будем. Она будет сидеть у нас на карантине. А, будем Видите? Она полюбила ее, наверное. А, будем за ней наблюдать, провакцинировать, потому что я не знаю, вакцинировалась она или не вакцинировалась. А, чтобы не рисковать и чтобы не занести в хозяйство какую-нибудь фигню, обязательно мы ее провакцинируем. Дальше, что хотелось бы показать по кроликам. А, вверху у меня, как <свы> и в предыдущих видео, у меня отсадка произошла, то есть сидят молодежь отдельно. Отдельно молодежь. Вот такая интересная молодежь. Молодежь, молодежь. Я сказал молодежь. Не трогай. Вот такая прекрасная молодежь. Следующие клетки побольше. Внизу там еще сидят. Сейчас покажу, кто там внизу. Вот такие отобранные у меня девочки сидят. Так, рассосались по этому столу то есть это один выводок был, это второй выводок сидит тут третий выводок сидит, и она уже всех нюхает давай не заноси нам всякую дребедей все, сейчас я приберу ее, друзья, а то... чтобы не было никакого контакта, потому что кролик здравого хозяйства, мало ли что у котика у нашего один котик это, котик поэтому она вот хорошая мамка хорошую мамку мамку такой вот и хорошая короче на тебя зубы выбивает. вот такие у нас корочета что хотелось бы еще вам сказать кротик мы как строили так мы строим зерно еще не убирали ну, жизнь продолжается а самое интересное что сейчас еще покажу нзб шачком друзья Вот наша НЗБшка. Вот такая красивая НЗБшшка. Она у нас мама. Будем случать уже повторно. То есть короче там 20 дней сегодня. Так что сегодня мы будем ее случать повторно. Бирочка у нас R26. То есть 26 девочка будет становиться повторно мамой. Вот такая красота. Ну, выставка, да? Готовый экземпляр на выставку. Ну, хочу обязательно порядке завести осенью не только себя НЗБ, которая сейчас у меня есть, а НЗК, то есть красную. Марин, обязательно порядки. у вас буду брать, в обязательном порядке. Ну, думаю, так немножко сделаю скользко этот видос, не буду затягивать. Всем огромное спасибо, друзья, за просмотр. Покупайте кроликов, разводите кроликов, продавайте кроликов, кушайте мясо кроликов, будьте здоровы. Как у нас говорят, счастье, здоровье и у всех благ. До побачення.